Вот так вот Фая после поездки у нас чистит машину Два дня ее не было, уезжала Все, достали весь хлам с машины Притащили пылесос Это файная машина Мазда Какая именно модель, не знаю В общем, Фая чистит машину Фая, скажи привет! Фай, скажи привет! В общем, ребят, сегодня у нас 18 число Седьмой месяц И сейчас мы с вами Идем В общем, маленький обзор Ну, не маленький обзор, а это будет опять несколько роликов Потому что я не люблю в один ролик Запихивать все подряд а также На сегодняшнее число будет курс валют И по поводу погоды Вчера мне написали Михаил написал мне ВКонтакты, по-моему, я не помню а, какая погода в Паттайе ну, честно, вот сам вчера даже было еще более пасмурно сегодня вот солнышко вышло и я опять совершил ошибку я иду без головного убора, потому что а, прошлый обзор свой, который я делал от Амбассадора до Джамтьена ребят, я сгорел реально то есть у меня голова сгорела а, лоб загорел полностью сгорел а, плечи, я не знаю, видно, не видно сейчас покажу в общем, вот так вот я сгорел, хотя а, погода где-то такая же была То есть не было, чтобы прям солнце полило. То есть я шел вдоль береговой линии И в итоге я весь сгорел Так что аккуратно Если вы идете на долгие расстояния Ну, у меня вышел маршрут где-то километров 15 То есть от своего дома До Амбассадора И потом уже по береговой линии В общем, где-то около 15 километров получилось у меня Я прошел это поснимал для вас и в итоге сгорел так что пару дней себя старался уже не снимать сейчас немножко вот бы отошло Ну, чтобы вы были в курсе берегите себя от солнца от солнышка солнышко дисковарное все-таки хоть бы вот, вот сейчас говорю вот так сильно не жарит как и в прошлый раз Ветерочек такой приятный но сгореть можно так что мы с вами идем сейчас а, в начало ну, начало, где я проживаю. 14-я сойка Джамтена. И пойдем по уменьшению. Посмотрим, что у нас на пляже Джамтена самого на пляже Джамтена самого происходит. Потому что ну, много изменений. Кто-то чего-то не знает. Я вам сейчас это все покажу и расскажу. Пойдемте. Так, ну что, девчонки и мальчишки. В общем, мы с вами пришли на пляж Джамтена. Ну, сегодня среда. И, насколько я знаю, по средам а, лежаки практически не выставляют И вчера вот я тоже ездил на встречу к ребятам а, В принципе, так, такое же было Море, волны, то есть был прилив или отлив Сейчас, по-моему, начинается отлив или прилив, не понимаю я этого В общем, вот она, 14-я стойка И мы с вами сейчас пройдемся по пляжу Ну, здесь пляж еще хотя бы как-то старается убирать Ну, то есть... Худо-бедно, но убирают. Я не знаю, микрофон передает. Очень сильный ветер идет со стороны залива. Вода мутная. Купаться как бы, ну, не в кайф, могу так сказать. Ну, конечно, сам Джамтьен здесь подзасрали все-таки катера, которые убрали с центрального пляжа. И здесь сделали на Джамтьене, по-моему, два места или три, где катера вот именно выгружают тракторами воду. Ну и плюс покажу вам интересное место, чтобы у вас было понимание, где все-таки выбирать место для купания. То есть, как вы видите, погода ну, такая, что туристов практически нету. Лежаки пустые. Ну вот семейная пара там какая-то у нас плещется в воде На волнах Ну, честно говоря, как я здесь уже живу Не один год Мне в такой воде купаться некомфортно Проще уехать на острове Там все-таки Чуть получше будет, чем Вот именно в прибрежной зоне потаи Питайцы сидят без работы Конечно, для них Не сезон и по поводу дождей. Кстати, меня тоже спрашивали, э, как дожди. Ну, дождик может раз в день пройти. То есть, внезапно, как я это показывал на камере, уже неоднократно. То есть, э, сидя дома, э, за компьютером находясь, да, вдруг, ни с того, ни с сего, резко ветер. Шторы у меня поднимаются. Э, и все. И потом начинает громыхать и дождик. И прям такой хороший ливень. Ливень добрый проходит. И все, и на утро. Солнышко. Сегодня, вот вчера тоже, в принципе, он собирался, но так и не пошел. Что будет сегодня, непонятно. Сейчас мы зайдем в Севен, возьмем водичку и пойдем дальше. Так, ну что, девчонки и мальчишки, а также их родители. В общем, мы с вами подходим к первому месту, где у нас катера выгружают. Но сегодня почему-то среда, но как я говорю, последом непонятно у них. Ни катера, и в принципе как бы лежаки они даже не выставляют. Вот в этом месте это находится район отеля Девари. Вот он у нас такой белый. Красивый. А ну, опять же, здесь в основном китайцы. Европейцев мало. Ну, меньше, чем китайцев. Потому что китайцев в любом случае больше, чем всех европейцев. А, в общем, выбирать вам, купаться. Где-то вот в этом районе, где выгружают катера. Опять же, трактора заезжают в воду. То есть все масла, топливо, масла, то есть... Ну, это попадает в залив в любом случае. То есть... Некомфортно все-таки купаться. Хотя здесь стараются следить за территорией, но... Худо-бедно у них получается, как говорится. Я бы здесь не купался, могу так сказать. Так что... Это мое мнение, опять же, никому я не навязываю. Вот у нас рыбак с неводом стоит. Дети купаются, а он сейчас будет каких-то мальков ловить. Я решил пойти дальше. А, нет. Вот. Старик невод закинул и ни хрена ничего не поймал. В общем, запрещающие знаки нельзя здесь громко музыку включать. То есть штраф 2000 бат. И еще раз напоминаю, то ли вступило, то ли вступит уже в силу, что вот на туках заднюю подножку будут снимать, демонтировать. Потому что очень много трав, получаю, вот тук идет, заднюю подножку это будут демонтировать. Ну, тогда непонятно, как люди будут залазить. Тоже странно. Потому что есть и пожилые туристы, им будет неудобно подниматься в такой тук. Ну, время покажет, посмотрим, как их переоборудуют В общем, у нас сегодня с вами прогулочка по Джамтену, Дальше Джамтиена и постараюсь дойти еще до центрального пляжа Также его вам показать Посмотрим, что в среду там происходит И вот так вот бывают кокосы Но это обрубили Обрубили кокос, потому что а, большая статистика а, смертей именно от кокоса, ребят. То есть вы можете лежать, спокойно загорать тенечки, и вам вот такая вот, ну я не знаю, как сказать, по-мягкому, такой вот мячик на голову. Пиздык. И все. И ваш отдых закончился. Точнее, начался, продолжился уже такой вечный отдых. Поэтому аккуратно выбирайте места. Когда загораете на пляже, кто-то любит там пальмы, фото, селфи эти поделать Аккуратно будьте, ребят Потому что, говорю, если на голову вот так вот кокос упадет Ну, все, ничего вы не сделаете Никакой доктор вас не соберет Вместо головы будет у вас кокос Так что аккуратненько Но мы идем дальше Смотреть следующее что-нибудь интересное Чтобы вы были в курсе Ну что, девчонки и мальчишки Вот у нас первые туристы Которым покер, погодные условия Ну, здесь тайцы А здесь, я, чуть правей Ребята, ну, скорее всего Славяне И вот тут у нас тех помощь приехала Что-то с машиной случилось Прям на пляже Делают ремонт Телекап в общем, сломалый. Вот такой вот аппаратик. Что у нас? За марка. Ничего себе не могу понять. В общем, тайцы любят прокачивать свои машины. Такие делать агрессивные. Это у нас а, не пикап. Седан. Тут не могу понять, что за марка. А, это бэха вообще у нас. Ну, я не силен в движках, ребят, поэтому кто знает, что за движок.. Напишите в комментариях, кому-то будет интересно. В общем, ремонтируют прям на пляже, можно сказать. Потому что море вот у нас слева. Как видите, все показываю в реале. Все глухо и пусто. И сейчас у нас начинается территория, на которой никогда не ставят зонтики. Никаких лежаков на ней нету. А некоторые называют это как Черное море. То есть пришел, свой лежак притащил, и лежишь, загораешь. Это у нас находится в районе отеля Сарита, по-моему, если я не ошибаюсь. Тайки вот там тоже что-то копают, намывают золотоискатели. В общем, на этой территории ее, в принципе, тоже никто не убирает. Ну, кто-то убирает, но я не видел такого, что, Может быть, кто по краям вот именно держит свои вот эти вот палаточки, лежаки их заставляют как, ну, убирать. И они убирают. Не знаю, что сегодня будет со звуком видео, ребят, потому что, говорю, ветер сильный. И что-то мне подсказывает, что я сегодня попаду под хороший ливень. Так что... Ну, на этот случай я приготовил с собой пакет, чтобы накрыть камеру. Чтобы не промочить ее, не испортить. Вот здесь у нас есть а, тайское кафе. Джет. А, Джет или Джек. Сейчас не помню точно, как правильно его. А, в принципе, неплохая кухня у тайца. Он немножко говорит по-русски. А, Джет. Кафе Джет. Так что можете приехать вот она у нас крайняя кафе джет вот где тайненька с байка слезла и пошла вовнутрь это у нас кафе джет в общем приезжайте и кушайте также есть аптеки палатки ну, а мы идем дальше и вот ребятишки мы уже подходим ближе к отелю гранджантиен палас если я правильно Рядом вот у нас ресторан Армения. Ну, в одном я был в ресторане Армения. Это он находится в районе Наклуа. Мне там очень понравилось. Кстати, неплохая кухня. Соответствует цене. Так что по поводу этого ресторана ничего сказать пока не могу. Потому что говорю только то, что я попробовал. И понравилось мне это или нет. Также говорю свое мнение. И вот здесь уже начинается у нас как бы, ну... То ли больше заселено туристами людей чуть-чуть так ну проскакивают ну лежаки опять и говорю зон... большая часть зонтиков у нас свернута но если вы придете конечно вам их раскроют и будете под зонтиком 10 туристов побольше у нас это у нас называется сойка welcome jantien если я не ошибаюсь Здесь у нас вот на этой стойке находится кафе Крокодил. А это у нас сойка находится кафе Владивосток. То есть их разделяет. Кафе Владивосток находится рядом с Арменией. В общем, так скажу. В общем, на двух сойках вот этих вот я кушал. И могу сказать так, что ну, еда достойная. Кафе Владивосток вообще домашняя кухня. И мы сейчас пойдем с вами посмотрим курс на 18 07 сколько у нас рубль рубль у нас 0 519 а доллар у нас 33 21 евро 38 63 в общем ребят все сами видите на камеру сейчас мы дойдем до следующего обменника он здесь буквально в метрах наверно 100 красный посмотрим Потом сами посчитаете разницу во сколько. Ну, рубль мы запомнили, 0,519. Сейчас посмотрим, сколько в красном обменнике.